Всем привет друзья, это озвучка 216 главы манги Ван Панчман, прошу прощения за то что выкладываю видео так редко, дело в том что у меня очень много проблем которые мне нужно решить, но я очень стараюсь и делаю все чтобы не забросить свой канал, хоть сейчас и поздно, но все же я решил закинуть это видео, так как уже несколько дней прошло с тех пор как я закинул обзор на эту главу, я постараюсь выложить обзор следующей 217 главы уже завтра, а послезавтра друзья сейчас мне необходима ваша поддержка как никогда если вы хотите поддержать меня донатом ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии также вы можете поддержать меня поставив лайк этому видео и подписавшись на мой канал огромное всем спасибо за поддержку ну а с вами как всегда аниманга и мы начинаем Ван Панчман, 216 глава. Парень, на которого я меньше всего хотел бы нарваться. Он живет в 104-й квартире? Да? Ладно. Он переехал сюда и даже не пришел поздороваться с нами? Ну, сейчас глянем, что это за придурок такой. не отвечает может его нет дома не может быть я слышал оттуда звуки притворяется что его нет слухи не врали чувак нарывается на проблемы как его старшие мы должны показать кто тут босс эй ты вылезай оттуда Харой, прятаться новичок а, идет выпьем из него все дерьмо вот и он. Хе. Ага. Хм. Чем могу помочь? Мы из квартир 101 и 103. Ты сюда заселился три дня назад, да? И ни разу не зашел, так что мы сделали это сами. Выйдем поговорим. Хм. хм. Ха -ха. О, соседи. Я тоже пришел навестить парня, живущего здесь. <ган> Чего?» «Но его, походу, нет. Блин. <ган> Интересно, где он?» «Город Зет». «О, это здесь!» «Хорошо, что мы нацепили на него маячок. Зачем он убежал из больницы в опасную зону? Он роется в обломках?» <как> «Что этот парень тут делает?» «Ассоциация монстров давно распалась». Чё он тут потерял? Свинобок, Сама! Вам надо отдыхать! Вы не можете вот так сбегать! Пожалуйста, вернитесь в больницу! А -а -а -а. Мне нужно кое-что сделать! Он убегает! Эй, стой! Не иди сюда! Стойте, свинобок, сама! Подождите! Для парня, получившего такую дозу радиации, он что-то слишком быстрый. Почему все в С-классе такие самовлюбленные? Вы позвали меня на такой случай? Я позабочусь о захвате свинобока. Будьте спокойны. Пять минут, и я загарпуню эту раненую свинью. Герой А-класса 35-го ранга. Воздух. Не надо никого гарпунить. Он все еще одна из колонн, поддерживающих Геройскую Ассоциацию. Верните его невредимым! Я слышал, что всех этих колонн Ассоциации одолел Охотник на Героев. Они возгордились и пренебрегли тренировками. С-класс столь не скопал. Если ты мне сейчас проиграешь, значит, ты никогда и не был особо важен. Ну, что скажешь, Свинобог? Будешь хорошим мальчиком и вернешься в лабораторию, или сразишься со мной за свободу? Ну почему каждый раз вот так? Надо бы найти другую работу. Тут что-то есть? Монстр? Я не упущу даже мелкую сажку. Сначала разберусь с тобой! Злая природная вода? Она жива? А? винобок сама стойте вы проглотили это вы в порядке Выплюньте! я подумал что она могла остаться здесь вот и пришел проверить это мой долг все нормально. Я уже переварил. А, хорошо, давайте вернемся в больницу. Вертолет меня не поднимет. Пожалуй, я зайду в раменную. К тому же, этому парню помощь всяко нужнее. Отвезите его в больницу. Кстати, могут быть еще выжившие из Ассоциации монстров. Проверьте территорию. А? Выжившие, дерьмо. Черт, с таким запасом клеток мне не победить даже ребенка. Пора бы сменить место, но я не знаю, куда мне деться. Никогда бы не подумал, что ассоциация монстров развалится. Ну ладно, сейчас мне нужен белок. Мне надо бы накопить пару запасных жизней. В такой форме меня и щенок завалит. Может, жуков похавать? Ага. О, нашел! Великолепно, учитель. Это он, чувак, который справился с Гаро одним ударом. Сейчас он тот, на кого я меньше всего хотел бы нарваться. У -у -у. <связывая> Учитель. А? Какая большая собака? Ага. Бродяга? Он тоже живой? Хоть он и уменьшился, но ему очень повезло. Да, он выжил, но ему придется биться сильнейшим врагом. Земля тебе пухом, братан. Но зато, пока они отвлекутся на тебя, я смотаю удочки. Ага. Он его не убил. А, какой милый песик. Он принял его за обычную собаку. Любит животных? Не терпит насилия над зверушками? Теперь, когда я думаю об этом, он реально похож на пацифиста. Я думал, мне придется начать с нуля. Но это мой шанс. Учитель, вы любите собак? В последнее время собака ведь лучший друг человека, не так ли? Хм, ну да, а он действительно милый. Ну вот затраты на еду. А? Учитель, мне нужно отлучиться по делам в штаб-квартирой. Ага, ну ладно. Если охота на выживших монстров уже началась, нет места безопаснее, чем у этого безумно сильного парня. Стоит рискнуть. Что ж, погнали! А?